Благодаря удачному завершению работ по проекту улучшения трамвайной инфраструктуры. С 14 октября трамвай номер 3 снова курсирует по своему привычному маршруту. До этого момента транспорт двигался по маршруту с тропы улицы Стацияс, но теперь он снова направлен до остановки крепость. Работы по замене трамвайного полотна от пересечения улицы Цвета, ушней улицы Парада с доконечного кольца заняли меньше года, но в ходе проекта пришлось столкнуться и с разными трудностями, вызванными пандемией COVID-19. Несмотря на это, строители выполнили свое задание в срок, и теперь трамвай не только плавно двигается от одной, новой остановки к другой, но улучшился и визуальный облик трамвайного пути. По обновленному полотну без проблем могут двигаться и те трамваи, которые работают при помощи системы пантографа. Я хочу сказать, что э, поговорить уже успел и с представителями трамвайного управления, э, с водителями с работниками и, в общем, нареканий в данном случае никаких нет. Обязательно замечания и горожан, и, может быть, актив, активистов каких-то, и специалистов, и политического руководства Думы будут учтены. Стоит напомнить, что в рамках финансирования фонда Кахэзии в городе были сделаны многие участки трамвайного пути. Это и улица Вассарднейцы Судалгопилской региональной больницы, и улица 18 Новомбре и Венебес. Следующим шагом самоуправление о трамвайной инфраструктуры станет проект улицы Вайнюадес, призванный соединить микрорайоны химии и ветстропы. Я думаю, что мы уже в скором будущем приступим к реализации нового проекта. Этот проект по улице Вайнюадес, куда будут продолжены значит, трамвайные пути первого маршрута с химией. И это говорит просто о том, что даже в таких тяжелых условиях город развивается, мы работаем над будущим, мы в общем, стараемся обеспечить горожанам максимально удобное э, сообщение транспортное между всеми районами города. Параллельно с трамвайными путями сейчас продолжаются работы по реконструкции дороги на улице Циетокшня, созданием кольца кругового движения и благоустройством пешеходной части. На это потребуется еще примерно один месяц. После завершения этого участка здесь также заработает светофор, предупреждающий машина о трамвая. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповского самоуправления.